Так, стоп. У меня важное объявление. Антон, ты красавчик. Ну а сегодня мы сыграли 11 каток на Фейсите. И самое главное, что для меня это много. А ты сейчас удивляешься и думаешь, что для меня это дефолт. Да, я понимаю, что ты только на 16 катку за день начинаешь играть. А у меня не так. Я пока... Дожил до этих каток, я чуть не заснул Но зато эти катки были супер интересные Они были самые импактные в моей жизни, наверное Мы начали играть в 6 вечера И закончили в 3 утра Ну и самое главное, это уже вторая часть Дороги к 3000 Элла Ну и хочу напомнить, что прошлый выпуск Закончился на 2025 Элла С этого Элла мы и продолжим Поэтому, приятного тебе просмотра Дорога к 3000 Элла, вторая часть Погнали! Не забудь, пожалуйста, поставить лайк Если тебе понравится ролик Первая карта, Даймираж Огурочек Кастами NEX 44 И помидорчик Мой состав на эти игры Я сначала так думал Но потом все поменялось Игра на плюс 19 В случае победы я апаю 2033 Элла То самое Элла, на котором я остановился в прошлом выпуске А в АГ у противников 2 Поэтому, я думаю, не должно быть слишком сложно а -а -а. Понятно Он хал... походу, брат Один как точно. Лас халфовый, наверное, если Он минус 3 дал, барзел, ошалел О -о -о -о. Не то что обосран, а прям обосран. Два паласа Еще. О, капец он ты дал. Дефолт, наверное, стоит. Молодец, скажу. Убил аэропорт. Давай Какой же гениальный этот нахуй. Машина а была. А он а а сам убил. На, На дивер, пауз. упал. Мог проходит. А, а, близко. Близко. а, <свист> а <сами>. Шорта, <свист> Шорт, шорт, <свист> Не открывайся, под шорт. Убил. Убей, убей. Найс. А -а -а. Спаюзно, лево? Оба хау. От вас хау. Боже, Это nice. <св players> опасный раунд. Да. Это он, это он. Подкищен. На! Вторая катка, у нас уже три замены. Появился Goal Хантер, Deku и Prigg. Карта нюк, что очень странно. Но на самом деле, карта не самая плохая. В этой катке я играл на А, но обычно я держу рампу. А игра у нас против 2700 Элла. Рампу. Не рискуй, пожалуйста, так. Окей, окей, окей. Просто станьте так далеко, он залезет, вы просто разменяйтесь. Ой, размен, давайте. ты его не убил. Ну, какой-то. Не, не не Слышь, ты У нас класс. Убил двери. Класс, дверь, дверь, одиночная. Без головы, чел на девятке. Ой, бля. тебя зарядили. <р cocktails> у меня ласт. ты нихуя. Все, будка последняя. Нет. Убил. Секрет. Да, ребят. Пойдем секрет у рампу. БАЙ! Хорошо, слушай. Живи-живи! Смаки вроде, да? Лас-питал. <паспорка> Хорош. Убил бы, убила. Где ласт? Вышел, еще... Будка, будка, будка, вышел. На сайте должен быть. Он убежал обратно. Убежал обратно. Минус 30. Да, ты там, куда вы? Все, лазбудка. Малценка. Гол хороший. Третья катка. У нас наконец-то не было замен, но это снова нюк. Игра уже на 800 эла, и за победу мы получаем 27 эла. Что для нашего пати это прям очень много. Лол, что? не умирать? Вполне умирать Мэйн Латаран Хороший Он лука Убил Хороший шарик Аква Тут у нас вообще чел спит все, блядь, соберись на... Соберитесь, блядь, все ебаный сыр, блядь Пошла мораль, блядь, вперед! Ребят, против нас ботинки ебаные Их каждый день, нахуй, обуваю, блядь Неубедительно Чё, блядь? Нужно еще, да Ну да, ну давай ты тогда, давай, это мотивация заверите Ну вот все, Горди, гордись этим, что я сказал Астралис, астралис Найс Хорош Хорошо. Блядь. Будка, будка, будка, будка. Убили, убили. Где Еще, Еще вилка, еще вилка. Хаус. У него калф. Найс. Я, блядь, Найс. Найс. Найс. Найс. дверь, Найс. Еще, блядь, Найс. Будка, Будка Ребят, Слабанный... Тут Такая я... игра! Шок. Да. Благодаря моей мати... да. Да. Да, речь, речь да. Да, да. Четвертая катка на вертигам и заметьте, что это уже третья победа подряд. К нам пришел The Fright и Aim D L А игра у нас против 2 900 L. Кстати говоря, на плюс 19 это то самое Эло, которое в среднем нам и дается. Да <связь> А, не <связь> <мать связь> <в 3> как надо, <связь> ставлю, ставлю. там, креп. На девятке. Хороший Сзади на Nice. Он подсадился, ну нет, Найс. Дефай. Дефай, пожалуйста. Найс. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Он nice. Идет, nice. идет в коннектор nice. как так, кучелу, мисс, ну, боже. Пятая карта. И у нас снова замена пришел shine 44-4. карта Мираж мы играем против сквада самое забавное, что мы Мираж очень мало играем и это самое правильное решение потому что нельзя играть этот Мираж он очень сложно для всех надо играть те карты которые ну, играют меньше людей к слову она была на плюс 18 КТ КТ. КТ и все класс КТ убил uh, Windows. Так, от а, вас. Хорошо. Эрик, много джа. Подпикает. Эрик. Да, этот на стейерсе Сити стоит. Хорош. Хорошо, Эрик, хорош. Да-да. Да, убью его. Yeah. Yeah. Yeah. Еще, Еще один кт. Два кт, два кт. кт. Ой-ой-ой. Да, я. Скай, под корами, под коврами. Под Некс, oh. у тебя ты, дефа, некс. О, кун, кун, кун. Лица, лоу. Найс. Поставь. на коврах. Хорош, поднял. Не, не, не. Ру, ну, блять! не ждется. Пауз, да. берите. Играем. Не для того, чтобы просто поиграть, чтобы что-то сделать, Мы просто пофаниться. Мы играем для того, чтобы победить. Ты, пацаны, вот эта вот игра, эта игра даст нам 29 ебаных эл. Если мы заберем эти 29 Кто эл, это? пацаны, наша жизнь изменится навсегда. Мы не станем теми же... Не будем теми же, кем без вы понимаете, у нас будет намного больше, чем мы имели. Но если мы проиграем, мы тоже обойдем опыт. Так что после поражения, которого не случится сегодня, нам не надо расстраиваться, потому что у нас будет опыт, у нас будет, блять, все. Пацаны, просто вот сейчас вот мы должны постараться выиграть, но должны выиграть не для того, чтобы не проиграть, а должны выиграть для того, должны выиграть для того, чтобы доказать самим себе то, что мы можем. Дайди, дайди, дайди. По иольке было выиграно 7-15. Их не сосчитай, не сосчитай. И сегодня эти, эти клаще пополнятся еще на один. На этой карте, на этом сервере, на этом хрене. Арки, блядь. да б -б -б -б -б -б. Был, был, да да да да да да да да да я хотя Я побежал. Упал. Не, не упали? Не упали, упали, да. Фейк, это фейк. В, а, вышел. Да это, да, это фейк, да. Погоди, я. Убил. Найс, Найс теперь живи. Держи. Живу. Я, я самий копчу сейчас, смотри. Найс! Nice. Nice. Хорошо! Молодцы. Yeah, Хорошо. Ребят, офигенно! Мы на сайте ксфл Сейчас я попробую сделать умножение моего баланса. Я поставил на краш 1.5 20 долларов. Зашел в джекпот, поставил то же самое а, в этом режиме. И здесь поставлю а, 30 долларов на X3. Так, ну что, ждем наши ставки. Кстати, я заработал, наконец-то, я заработал на э, краше выпало 1.52. В джекпоте мы тоже выиграли. И здесь у нас тоже победа. Серьезно? X3 выпало. У нас уже X2, по сути, вся эта сумма умножилась. По сути, мы можем это все объединить и забрать э, SSG Dragonfire. Поэтому я это делаю. Захожу в профиль и нажимаю на кнопку «Забрать». Ссылка на кайсфол есть в описании. Ну, а мы идем дальше. У нас новая замена. И пришел суровую 666. У него было 3855 эла, поэтому попадались противники еще сложнее. Это уже шестая карта, и мы попались против какой-то команды из Исландии. АВГ у них 2800 эла, но они играли прям очень хорошо. это, наверное, была самая близкая карта по нашим нервам. Хотя игра была всего лишь на 16 эла плюс. У нас голова дома. Мэн um, вышел. Электро. Он без лица, он один хп У коннектора очень близко. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, Под кону? Под коном Да, под... Ой, это забей, нас от ной пули и с USP убивают. Сленку бейте, Еще. Хорош. А. Двое А, двое А. Надо Убил поп. Ладно, линия, Авиа. Стопы. Стопы, Стопы, стопы, О, господи. Хорош. За Ави. Найс, так. Что ну, это было? Фух, ребята, молодцы. Нормально. Господи, как же прекрасно, когда и состав не меняется. Следующая катка на карте Dead Dust 2. Мы играем против немецкого стака, а вага у них около 2900, но если мы выиграем, заработаем 28 элла. Сайт. Пачка не могу восстановить хорош хорош выиграл заебись шикарно а вот он берел смал не там заеб а слонк можно нормально, О, да. нормально нормально нормально да, не смог, уйди. Очко, окрасно. Убил. Хорош. Катал вас. Под рампой, пикай тебя. Хорош. Убил. Хорошо. Я, я дам очко. Убил И снова карта довертига. Это уже финальные катки, и у нас должно будет все получиться. Состав у нас снова поменялся, ушел один игрок и прошел Марио. Играем против АВГ 2700 и заработаем плюс 16 Элла. И заметьте, что я сейчас играю в стаке, где мы попадаемся против 2700. По сути, если я там справляюсь, то будет интересно, что я сделаю на 200 Элла АВГ. Слел. Смоги. С, С Девой. Девой. Да, Наш. Все он. Боже, Хорошо. какой же гений, какой же это гений. Рука плетет, рука плетет. Да, да, да. Да. Оставься. Пароль старый. Нихуя себе один! Это так банка, давай. Ой. Бэд запустил. Зад, зад, это финальная катка, и она на самом деле была очень опасная, потому что противники гении этой игры. У них в клан и в названии своего профиля было написано про Ancient. Они реально задротят эту карту, у них там было около 20 каток подряд на этой карте. К счастью, у нас попалась суверпас, и Ancient нас обошел стороной. Состав у нас не поменялся, за победу мы получим 31 элла. Задилдай. Задилдай, 7 пуль 7 пуль Бля, если по Я по счёту Он ультра был Да Убил Да, сайт. Машина Не, это чекал А ёбка Мост Алик, алик, да, алик, да А не Или да Там два, по-настоящему, рядом он был. Ребят, пусть орёшь. Ладно. Ладно, это было далеко по факту. Что? Жрёт меня. Да, блядь. Просто убей. Убей, убей. О, мой! у вас двое говорит, брать. Всего два раунда, да ничьи, давайте соберемся. Два раунда? Либо ты считаешь. Ну я причитал по экономике, дружишь. А! Бомбка. Как попасть, блядь? Допи. Сбил. Хорош. А как? Ой, если бы не Эрик, пиздец, что бы мы делали? Он... А сейчас что я не так взял? У меня инфы не было, сразу взял нашел. Ладно, спасибо за игру, это хороший конец ролика. Ребят, это, это, это хороший урок Не, кон конец был бы хороший, если мы комбэкнули Мы, кстати, могли комбэкнули ну, Конечно, конечно. конечно Но мы уже, я сижу на этом кресле уже, как и вы Почти 12 часов, поэтому надо делать паузу Короче, какой у нас урок с этого ролика Одну катку проиграть, окей? Если вы две подряд проигрываете, то все Заканчивайте и берите уже отдых Потому что пойдет Живет, Согласен. Вот, спасибо большое всем Ждите новый ролик Дорогах к 3000 элла я думаю, что этот выпуск будет уже из другой страны. Это последние катки в России. Сейчас у вас на экране предыдущая серия «Дороги к 3000 Элла». Поэтому просто тыкайте и переходите по ней и смотрите, что было в прошлой серии, а именно в первой. Пока.